Здравствуйте, мои хорошие. С вами снова я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Сегодня мы поговорим о дерматитах животных. Дерматит – это воспаление кожи. Дерматиты бывают различные. Бывает аллергический, это чаще всего. Бывает блошиный дерматит. Перво-наперво вы заметите у животного зуд. Вот, чешется, чешется. Если острая форма, если сильно, именно в протяжении какого-то определенного времени чешет животное кожу, то могут быть мощные большие расчесы, и если не принимать меры, то болезнь принимает ну, угрожающий характер, скажем так. Бывает блошиный дерматит. Если у животного появились блохи, и достаточно много, они кусают, и, значит, возникает блошильный дерматит. Укусы и все такое прочее надо заметить то, что блохи на животном не живут они там только питаются знаете это, если на животном есть блохи, то они у вас в квартире, они у вас в паласе, в плентусах, дома где-то, они прибегут в кавычках, конечно покушают, все, и, и назад убегают вот, они только питаются там вот такая вот особенность вы заметили, животное чешется, и еще скажу то, что надо дифференцировать дерматит от многих других заболеваний. Как я раньше говорил, значит, лишай, значит, парша, фавус, микроспория, это вот нужно отличать одно от другого. Но это все разное, и по-разному, естественно, лечится, но и проявляется более или менее одинаково. Поэтому вот надо отдифференцировать, отличить одно от другого. Что, значит, вам необходимо сделать, если вы заметили, что животные чешется? Ничем самим не лечить, никакие препараты не применять, никакими мазями не мазать. Кота в охапку, собачку в охапку и бегом в ветеринарную клинику. Врач посмотрит, поставит диагноз и назначит точное лечение. Вот. Если врач поставил диагноз, что это аллергический дерматит, он соберет с вас анамнез, расспросит, как, что. Ну, диагноз поставлю, аллергический дерматит. Это одно лечение. Если блоширый дерматит, это другое лечение. Вот. Блоширый дерматит – это борьба с, с этими паразитами, э, которые на теле с блохами, с овшами. Вши могут тоже вызывать дерматиты. Э, их много очень. А если аллергический дерматит, вот, это, скажем так, пищевой. То есть, если животное неправильно питается неправильно питается, вот может дерматит. еще замечу пока попутно с питанием, попутно с кожей что если только у вашего животного постоянно это прогрессирует, то нужно обратить внимание на печень, надо обследовать печень, сделать УЗИ или там обследование какое лабораторное, что печень неразрывно связана с кожей, как только проблемы с кожей, так ищи проблему в печени, вот это очень важно, вот имейте это в виду, знаете, что попросите ветеринарного врача, направить на УЗИ и обследовать печень. Но лечение, лечение дерматитов. Ну, в зависимости от того, какой дерматит, лечение, понятное дело, разное. Если это блошиный дерматит, то это антипаразитарные препараты, вот, и, значит, мази определенные, которые точечно доносятся и, значит, устраняют этот дерматит. А если дерматит аллергический, то применяются антигистаминные препараты, вот, и стимулирующие препараты и много, достаточно много наружных мазей, спреев, всевозможные, которые, ну, успешно лечат эти вот заболевания, эти вот заболевания. Вот. Еще раз акцентирую свое внимание на том, что не лечите животное сами, это очень важно, не сглаживайте картину, не мешайте ветеринарному врачу поставить диагноз. На этом я заканчиваю все, подписывайтесь на мой канал, вот. задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.